С вами Лу -лу, всем привет! Аринка, что мы сегодня играем? Игра очень простая. Берешь карточку и слаживаешь по этой карточке прямоугольнички с соответствующим рисунком. Но мы немножечко модернизировали эту игру, добавили азарта да. и немножечко кэша. Налички, настоящие денежки. доллары, да, денежки, денежки Здесь у нас есть 5 долларов, 2 доллара, 1 доллар, 10, 20 долларов И мы знаете, как отметили Здесь в этих квадратиках, видите, разные как бы цвета Мы подписали, сколько мы готовы за каждый цвет платить То есть, вернее, каждый игрок в течение 30 секунд Если он сложит картинку, он получает свои деньги О, oh МАГАД! И каждому цвету соответствует своя сумма то есть зеленый цвет у нас 1 доллар, желтый цвет у нас 2 доллара. Соответственно 5 долларов у нас синий цвет. И 4 доллара сделали красный цвет и оранжевый цвет сделали 20 долларов. Смотрите, то есть у нас есть 30 секунд. Если оренка сложит за 30 секунд, она получает по соответствующему цвету. А как мы это все сделаем? Мы сначала все возьмем. Все цвета вот так перемешаем, Маринка выберет свой цвет, я выберу свой цвет. Если нас за 30 секунд успевает, она получает свои деньги. Если я успеваю, я тоже получу. То есть если мы вдвоем успеваем, мы получаем свои деньги. Да, Крош? Да, деньги, деньги, деньги. Да, мы любим деньги, кто не любит деньги? Если мы, если мы не успеваем, то да, соответственно, мы ничего не получаем. Что да, такое бывает? Ну ч? деньги остается нашей маме. Крош, игру начнем. Да! Итак, крош. Вот у нас колода карточек с разными цветами. Выбирай себе один, и я выберу один. И покажи в камеру, конечно же. Ой. Давай, бери этот, а я беру этот. Вот. Какие там Карточка? цвета? О, Нет. оранжевый. Мне попался на 2 доллара. А у меня на 20. 20. Надо постараться, деньги-то А у меня, очень легко. у меня очень легко, Итак, таймер включен. Время пошло. Так все. Так. Крошек, я не знаю, как тебе, но такие денежки мне нужны. Так, мне тоже не очень нужны. Где Я, я, я, хочу, я хочу сказать, что э, эта игра даже полезна для развития мозга. то есть Вы заставляете свой мозг работать. А мозг это тоже мышца, правильно? Так, так, так. Кстати, на Хорошо. разных сторонах, на разных сторонах есть, короче. Стоп а -а -а! Что? Вот, вот, вот, вот, вот. смотрите, смотри. Нет, ты не успел. Не, не, я из-за того, что из-за того, что мама крикнула, я испугался у -у -у. и потому. Ты не успел. Время вышло. Не, нет, все совпадает. Смотри, Крош. Я даже опоздала на одну секунду. Крош, у тебя получилось что-то? Нет. нет не ну нет. что ж, пер первый раунд у нас здесь табличка. Смотрите, Арина, папа. Мы делаем проще так как Минус. никто, никто Аринку отметь, никто не э -э -э -э -э -э -э -э заработал ничего за 30 секунд. И деньги отдается Маме. То есть, вернее, нам не отдается, остается у мамы. Так, э -э давай второй раунд. Так, вот сюда так, ложим. Да, ложим наши карточки отдельно. Так, теперь я первая. Давай расставим еще раз, чтобы да. было удобно. Да. Я хочу, чтобы мне на 20 долларов попалось. Очень хочу. Не знаю, крыш, у меня на 20 долларов попалось. Подскажите. Но Ничего у моей жизни не поменялось. Вот скажи, ребята. Так, я беру вот эту. Так. так. Какая у меня? Желтая. Желтая это 2 доллара. Да, это немного, но хоть на кофе хватит. А мне на 5. Так, тебе на 5, да? Да, мне на 5. Так, Крошка, давай-ка мы сюда. Так, а мне очень похоже на твоё, кстати, попалось. Так, 5 показала, да? Да, вот. вот 5 долларов и 2 доллара. Итак, сейчас приготовились. Мамочка, выставляет таймер. Готовы? Кроши. Эй! Гоу. Погнали. И раз, два, три. Нет, подожди. Кроши, кроши, кроши кажется Это все не так просто. Это действительно не все так просто. Но, возможно, при желании, при большой смекалке, это возможно. Так, вот так. Я уже так. два соединила. Так. Кружочек. Так вот этот. Где? Угу. Так. Почему третьего го так мало. Все. Нас отвлекла Луна. Мамочка, я прошу, добавь, пожалуйста, нам 5 секунд. Да. Хорошо, добавляю. Спасибо. О, спасибо, мамочка. Я Мама все. Раз, а я все, все. Посмотрите, у меня все совпадает. первое. Да? Неважно, если мы успели оба, мы получаем оба деньги. Кош, я тебе поздравляю с наличкой. Ура. Итак, О, твои спасибо. 5 долларов, мои два. Так. Нам, пожалуйста, наши деньги. Да. Секундочку. Мамочка, так. выдавай наши деньги. Это мое, это Так, 5 долларов, Аринки. Да. Ложи сюда. И мои 2 доллара. Ой, я не знаю, на пап, кофе ты, хватит, пап, но на можешь, чай точно. Пап, ты можешь игрушку в Антошке купить на эти деньги? Я обязательно куплю, как только насобираю чуть-чуть больше. Да, так, продолжаем игру. Это у нас второй раунд. Мы записываем. Да. То есть сейчас то есть, будет кип... третий раунд. Да. Это был второй раунд. Крош, записывай 5 долларов. Так. Не-не, это у меня было 2, а у тебя 5. 5, а здесь напишу 0. Все. Ну там прочих был, и так как понятно. Так. так. Приступаем к следующему раунду. Да, расставляем еще раз, чтобы было все удобней. Я вам хочу сказать, кажется, легко, но за... Это очень сложно. Да, вообще в этой игре указано 20 секунд. Но да. за 20 секунд это нереально. И мы давали да, еще 10 нереально. секунд. И оказывается, еще за 30 секунд это тоже тяжело ну, сделать. у нас уже будет 35 секунд. Так, 35 секунд. Крош, да. это была разовая акция, потому что нас отвлек черный. А, ну да. Наша красавица, черная луна. Да, пожалуйста, можно так, на самый легкий. Прошу. Господа, раздаем крошек. Так, давай. Бери одну. Так, не проси помощи подписчиков. Ребят. Но вы для оренки поставьте лайк, если не тяжело. Убери! $1. А у меня оранжевый. Оранжевый это 20 долларов. Ну, надеюсь, в этот раз мне да. удача улыбнется. Так, так. секундочку. Крошек, Мамочка готов. Таймер. Пап, начнем. Давай, Крош. Время так. пошло. Так, время тикает. Так. Время никого не так. щадит. Так, потом еще один такой надо. Так. Где он все? Вот. Mm -hmm. Вот. Так. Я сделала! Не может быть, крошек! Не может быть! Всё. Я, конечно, смотрите. рад за тебя, но и мне неплохо было бы получить свои то деньги, а? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть! Так, секундочку! Ай-яй-яй-яй! -я -я -я -я -я. Папа! папа я, я за 20 справ... секунд! Всё. сделала. Все, все, все, смотрите, я смотрите! Папа, я за 20 секунд сделала! Умничка. А ну совпадает с Алинкиным? Да. Итак, смотрим. Так. Ну, я смотрю, конечно. Ну, я Крош. Крош, у нас две вот эти квадраты не совпадают. Все Ну вот, смотри. Здесь видишь? А -а -а. Ничего личного. Нет, Это нет, просто игра. Нет. Но я все равно выиграю. Нет. Крошек. В следующем раунде у тебя обязательно получится Не считается это Так, смотрим мою А ты сделал уже после того, как будильник засменял Ты не Все-таки, все-таки меня спалили Кровь, все. ну ничего страшного Давай еще раз попробуем, да? Отмечай Давай, ноль Я хотела свой один доллар Ничего страшного Знаешь что, мне, мне кажется, надо не в один ряд, а в два ряда Нет, Может, так б... может не быть долги. так мозг лучше так во воспринимает? мозг лучше так воспринимает? Ладно так Давай вот. попробуем Так, вложим не сюда Это мой способ Давай, Кушечка Выставляем мне одну бери и тебе Так, я беру, что у меня тут Оранжевый, опять оранжевый 20 долларов, но я все равно их не могу взять Так что будем надеяться Что в этот раз получится Крош, у тебя 5 синий долларов. 5 долларов Ложи сюда Еще один 5 долларов Ариночка, я думаю, если много э, пол, э, если много пробовать, однозначно получится. Потому что э, с каждым разом все опыта больше и больше, правильно? Да. И, и мозг привыкает, наше сознание привыкает к тому, что происходит. Короче, это называется адаптация. Да. Ну что, таймер мамочка запускает. Раз, два, три. Крош. Пошли! Экшен! Пошли. Так, так, погнали! Вот, ага. Не надо такой двойной! Не надо зеленый двойной! Да не что финиш. тебе надо двойной, тройной, но все. я уже воспринимаю информацию так. значительно Ой, я не... быстрее! Я... я неправильно сделала! Нет, я правильно сделала! Так. Я все. Так. Финиш! Все, у меня финик! Финик! Финик! Крош, вот. показывай! Вот это у меня! Так, ребят, проверяйте, все ли соответствует у Аринки, потому что в прошлый раз... Да, все правильно. Да, это было не совсем. Так, у меня все совпадает? Э, к сожалению, да. Почему, к сожалению, мамочка не болеет за бабочку, нет? <связывая> <связывая> Денежки давайте. Я самый лузер в боках. I like money. <связывая> так, все. Давайте еще один раунд. Крошик, По отвечай. Поставьте лайк Крош. для моей поддержки. Давай я отмечу. Так. Ну, у меня 5. У, у тебя 5, 5. А у меня, меня 20. 20. Так, так ну, ладно. Ну что ж, деньги у меня любят. Ха -ха. Я с ними на ты, как говорится. Стараюсь уважительно относиться. Потому что они тяжело зарабатываются, все об этом знают. Хорош, ну, это, это, это, это твой предыдущая карточка, да? Да, это моя наша... предыдущая. Все, все, давай. Ты перемешал, хорошо? Ладно, все, давай. Так, я беру сейчас... О, оранжевая! Иранжевая! Как я середины вытащил, вы видели? Это была не фальсификация. И у тебя оранжевая. Да! По 20 долларов. У нас вот есть такие деньги. Папа, так, он, ладно. если я это выиграю, то у меня уже будет 30 ладно, долларов. Иди к нам, иди сюда, иди ко мне, иди сюда, красавица. Вот, смотрите, моя поддержка черный волк. Черный канадский волк. Или просто... В немецкая овчарка. Блэк-дог, да, Крош? Она болеет за нас. Она, это, она знает, что мы, если заработаем много денег, мы ее угостим вкусняшкой. Да, да Крош? Да, Луночка? Да. Да, да. Я, я, я пойду многое я за них болеет, и да. корм. Все, давай, Крош. Давай, Луночка. Итак, следующий раунд. Это у нас какой по счету? Пятый. пятый. Крош? Пятый. Не, пят, смотри, пятый, смотри, четыре, четыре было. Пятый. пятый. А, Пятый. Итак, быстро летят. ну ч, погнали? Да. Поехали. Так. Так. Секундочку. Папа, их еще переворачивать надо. Угу. Так. Да, Мне не нет. так все просто. Интуиция Ой, подсказывает, что, что в этот раз будет слишком тяжело. Мне, у меня не очень тяжело. Ну Крошек, я за тебя всегда рад, когда у тебя все хорошо получается. Нет, не... О, ло, ло, ло, ло. не получилось. Какие деньги потерял Крошек? Нее да, правило да, есть правила, да, мы не, мы не можем. Секунды. Мы не можем. Это будет, во-первых, неинтересно, потому что на то и существует правило, чтобы их не нарушать и вот увидеть настоящего истинного победителя. Да. Или вернее, того, это, того, кто больше всего заработает денег. Да. Ты что, плачешь? Да. А -а -а, это тебе слезы и так деньги добавляют, вернее, их. Да. Ариночка в следующем раунде нам по-любому повезет. Так. Итак, отмечай. Прочерк ставь или нолик просто. Так, следующий раунд. Бери карточки наши. И мешай. И... О, я все вижу. Я все вижу, все карточки вижу. Проложь, перемешала. И давай я. Давай я в этот раз. Ты не против? Секундочку. Так, растасовали карты. Итак, раздаем, делайте ставки, господа. Господин выбирай. 20 долларов. Так, давай, давай, давай. Так, нет. Да я видел, ты высматривала? Я не высматривала Нет, крошек, так не пойдет. Не, не. Да я не высматривал. Одну... Я... Нет, отсюда. Смотри, давай. Я просто вот так вот хотела. Вот да, да, да, да, да. Вот так вот. Ты хотела красная, а у меня тоже красная. Неплохо. Красная опасная. Красная у нас 4 доллара. Как говорится, золотая середина. Не 1, не 20, не 5, не 2, не, не 10. Итак, Нет, раз, два, пошло. три. Экшен. Так. так, главное в этой игре, я вам скажу, расслабляться. Чтоб все было на релаксике, На крошек. Я не могу найти, они просто не подсунули. Было бы так все просто... Так. Все встали миллионерами. И еще синюю я сейчас, О. сейчас, сейчас. Так, так, так, так, так. Я все. Секундочку. Все. Ты действительно все я не успел. А ну посмотрим. Аринка все, Аринка давай опять. Я тебе поздравляю. Денежки мама в студию. Сколько Аринка заработала? Красно, 4 доллара. А может я понюхаю? Не надо Я так люблю запах не денег, особенно да зеленый. Да вот свои нюхай Да, это точно Ну что, отмечай, как этот раунд мы сыграли Видишь, Шестой. у тебя уже... Мама, а ну. Мне... не дал Моя двадцаточка, конечно, перевешивает Но все равно, крошек уже Ноль. по количеству раундов Аринка И... меня обогнала ну, Следующий, где писать? Давай не, здесь дожди, пиши а, с этой стороны, только, только не сильно большой, чтобы нам еще хватило. Четыре. Так. так. Ой. Следующий раунд. Так, следующий раунд. Так. Давай. Бежи сюда. Так, давай, сюда. Папа, так. Нет, так, нет, давай не хорошо не мешай, не подглядывая. Не, было. Нет, там было. Нет. А, это не было, да? Нет. Крош, давай я помешаю, потому что да. я чувствую, что здесь идет... Чистой воды, афера. Как говорится, даже иногда сам себе не доверяешь. Ты так, смотрим. Все честно. Никто не подглядывает, никто... Так, так, так. а Ну-ка, давай. Оранжевая. О, красная опять. Ну что. Красная-то красная. Так красная. Я... красная опасная. Давай. Давай, хитруля. Давай, крошек. Оранжевая, Аринка чувствует запах больших денег, ну во всяком случае больше в этой Это игре. Было? Итак, Это приготовились, приготовились. Так, секундочку, расставляем. Да. Еще, еще Я раз. Уже... Фу, крошек, давай. А то Да. Мамочка, запускай таймер. Пошла. Пошла жара. Расслабьтесь, главное не напрягайтесь, не суетитесь и тогда да, денежки приплывут да, да, к вам обязательно, они к вам приплывут. А вы это уже мою походу забрали? А вот. Так. Так. Стоп, финиш. Я даже честно сам себе не верю. Крошек. Я последнюю секунду секундочку. Секундочку. Отодвигаем, да, не трогаем. Я, я последнюю все. секунду Все, не... Крошек, я очень рад за тебя. Не дышать, не дышать. Смотрим. Так, все совпадает, все совпадает. А я тебя поздравляю, Крошек. А я? Я. Все, смотри, совпадает. Я тоже сам себя поздравляю, Крошек. Продолжаем. Я богата. О, мне аж легче стало. И кофе не надо. Так. Папа, продолжаем. у меня денег больше, чем у тебя. Кроши, я могу подсказать тебе, что с ними сделать. <с Ладно, не расставляем, надо. продолжаем. Отмечай, на следующей стороне у нас так. здесь уже закончилось время. Ариночка, я сейчас немножко перемешаю и да. даю тебе колоду. Так, раскрывай карты. 45. На вытянутую руку. На вытянутую так. руку. Твоя первую беру, да? Нет. Красная, опять красная. Давай, ты теперь бери. Так. Давай, вынимай, смелей. Оранжевая, 20 долларов. Что происходит? У тебя нет сканера, случайно? Нет. Нет, мало ли, может, какое-то оборудование у тебя скрытое шпионское. Да. Я уже не знаю, сомневаюсь. Мамочка, включай таймер. Поехали. Раз, два, три, экшен! Так, погнали! Так, да. так нужно две вот эти штучки. Ой, Не знаю, иногда пожалуйста. кажется это невозможно, но знаете, в жизни нет ничего так, невозможного. Последнее, последнее. вот, я, и как, и все. я хочу сказать, я стоп, и я все. Подождите. Есть! Успели! Подожим. Крошек, давай пятерик. Вот! Так, смотрим. Аринку проверяем, все ли подходит. Да, да, да, да. да, да, да все подходит. Все, походим. Ариночка, деньги твои. Это 20 долларов. <свят> так мы, мы. Альбин, мы, мы банкроты. <свят> да, с такими играми. Ладно, у меня проверяем. Смотрите, все совпадает. Так, да, все совпадает. Да. И мои копейки 4 доллара. Ну, чем богат, тем рад. Да. Не зазнаюсь. Так, крошек. Где? Следующий есть? раунд. О, записываем, записываем. Конечно, будем записывать. 20. Сколько у тебя? 20. 20. У, тебя... у тебя 4. У тебя 20. Я уже папу обыкнала на кучу раз. 4, да. да. Дети да. должны быть лучшие родители, и мне так мой папа Сегодня говорит. Вантаж, так, секундочку. Какие тратить? Я тебе говорил, куда надо вкидывать деньги. В недвижимость, папа. в акции, в активы, в пассивы. Я буду на айфон копить. Ты знаешь, сейчас полпланеты девочек копят, копят на последний iPhone. Я Но уверен я в этом. Поправьте знать. меня я в комментариях. Одиннадцатый. Одиннадцатый. Я думаю, вполне возможно. Бу. Ладно. Этот крошек. Так, давай. Я, я давай, ты первая, ты первая. А, ты смотришь! Я вижу, ты смотришь отражение! Я не от камеры! Я не смотрю! Пока меня с папой мешает карты, я мечтаю о оранжевом цвете. Конечно, крош, это же самый дорогой цвет. Выбирай. Давай, давай. Давайте они. О! Зеленый, а у меня красный, опять красный. Мисс Робнут, ты меня не догонишь. Так, таймер запускай. Эта карточка у меня уже была. Не, не была. Они все похожи. А уже все, они в колоде. Крош, давай. Приготовились. Да. Так, да. запускаем. Потом двойной. Мне надо двойной синий. Двойной синий. Приятный белый. Синий вот. ламбургини. Эу, это мое было, Крош. Так и это не делается. Это очень, Я ну все. как бы нагло. Можно так сказать. Все. все, не все, а у меня тоже финиш. Так, проверяем. Крош, проверяем твой сначала. Время у нас, смотрите, мы успели время, мы успели за заблаговременно, ну где-то, я не знаю, чуть ли не за половину времени справились. Это знаете, что означает, а что... Но в любом случае мы стали быстрее, оперативнее, правильно? Наше да. зрение, мозг начинает воспринимать быстрее. Мы становимся опытнее, правильно, да. Крошка? Да. Так что давай проверяем твой, смотрим. Все совпадает, я вижу все. Мамочка, ты все видишь? Да. Я тоже вижу, все совпадает. Получи свои 1 доллар. Тоже, не, тоже вариант. Как говорится, не с пустой корзиной домой идем. Так, смотрим здесь, все совпадает. Все, мои денежки тоже четыре доллара, как говорится, э, немного но стабильно. Вот так вот. Так, Ты еще знаешь? Один раунд? Ну давай еще один раунд. Крош, отмечай. Доллар и четыре доллара. Так. Доллар и четыре доллара. У тебя четыре, четыре, четыре, четыре. Окей, так, ладно. У меня один, два, три, четыре. Так. Так, ребят, кто еще не подписался? Я... Да, да, мы как бы очень будем рады, если да. вы подпишетесь, нам будет очень приятно. Так, кошек. Все. Подглядывать давай. не буду? Не, не буду. Ладно, давай ты. Давай. Красное, опять красная, но это точно мой э, счастливый цвет. Он мне постоянно выпадает. Не знаю. Так, давай, отзеркаливает камера? Нет. Нет. Так, ага, я в сделал. Все, третий раз красный. Все, красный. окей. Красный. Так, секундочку, запускаем таймер. Так, Не поехали. Фигурка. О, поехали. Так. Так, а что ты мою руку убрала? Это так нечестно. Так, напряжение растет, Крошик, так, мама нам еще помогает. Так, секундочку. Ты все? Да. Так. Я так. уже давно что... все. Папочка быстрее, быстрее. Сейчас, сейчас, я реально не успеваю с вами. Оу, oh, ноу. No. Проверяем Арину. Оу, Аринка. Так, проверяем. Ринка все правильно, я тебя поздравляю. Спасибо, сейчас будем читать Рынь, деньги. Деньги однозначно любят. Да, считаем деньги и объявляем победителя. Да, так, один, два, пять, четыре, шесть, восемь, десять, пять, один, тридцать, тридцать четыре доллара. Два, Неплохой пять. ум. Итак, вы посчитали. У меня 34 доллара. У меня 57. Мои поздравления, Крошек. Спасибо. Да, с вами был Крошик и Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте еще новые видосики. Давай у меня побудут твои деньги. И когда надо, ты ко мне обратишься. Нет. Послушай. Не надо. Я точно знаю, куда их ложить. Не надо. Крош, ты веришь папе? Нет, после этого Ладно, нет. послушай, а давай сыграем в эту игру только на, уже ты на свои деньги, а я на свои. Да как? Ну, то есть а, это э, у кого-то станет больше, у кого-то меньше. Или у тебя больше, или у меня это ты больше как-то так. Нет. Нет, ты что, папе не доверяешь? Нет. Давай еще раз такой видос снимем, мне, мне нравится, он, он меня мотивирует. Это мои деньги, мне никому не отдам их. Так ты действительно хочешь одиннадцатый айфон? Конечно, очень хочу. Новый или может БУ там? Новый. Да? Да. БУ тоже неплохой, говорят, они очень надежные. Новый. Хочу. Ладно. Так, ну ладно, давай прощаться. Это ты готова? Экшн. Экшн. Пока. Пока.